Да, добавляли как бы медведя. Потом добавили шлем, какой Бок войны, добавили. шлем. Бог войны, шлем. Что дальше добавили? Что ничего, ничего не будут добавлять. Сказали же, то, что последнее. Последнее звание на 80-х. Да, все. Ну, конец вот волос. свой да? Ну вот как я смотрел, там же выпуск фотолета, что это уже. Самое последнее звание, Боба короче. Парень такой ни в чем себе не отказывающий, зашел прямо на план так стоит. Команда противника разбита. Миссия наполнена. Установите бомбу. Ч сказал? Начался взята. Я с клеммовами. Да прикольно? Ты с кольматом? Да. С нее можно и от бедра стрелять. Декарной, О, нормально. Квадраты, квадраты, с... Квадрат, еще квадраты, еще квадрат, резать. Квадрат, квадрат, квадрат. Еще квадрат. Еще квадрат. Меня на Заходят на плен. Еще надо. за счет боя. Все Мы победили. Установите бомбу возле на, одного из объектов. Прикрой Раунд меня. начался. Бомба взята. Привет. Да, кстати, вот это... Реша, реша, комплекс, ушел. Наверное, с нашей республики убили его. Три человека с нашей республики. Три человека с бомбы нашей ставлю. Бомба установлена. Подожди, я, я перед тобой в долгу. Мы уничтожили Маш. отряд врага. Победа за нами. Взрыватель не получилось. половина. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд начался. Лева, они там, твою, там варки, варки. Они все там. Варки много. Да. Меня подстрелили. Нужен а не больше. Войдут, идут, идут. Нет, не идет никто, не, не идет. Возимого трупа за бочками ставит мину, идет инж, инженер, кидает гранату, идет вам В обходе, в обходе да, должны быть ребята. В обходе. Да в обходе. Да, Опять, квадрат, квадрат, квадрат. Он пошел на план с квадрата. Нормально. В обходе резвится, хороший. Там еще слева будет. О, О. Мы уничтожили ответ врага. Победа в этом. Это одному мне не Установите бомб. Да, да что это, это не, это не плохо. Раунд, что Так, бля, блядь, дается. Вот это просто не везение. Идет сзади нас. С квадрата выходят. Много с выходит Блять, сзади. Три раза слился сзади. Как вы легли хорошо вместе. Я все ехал с да, мы проиграли раунд. <г privately> <главль> да, я уже захожу, Защитите вот стратегические ля, уже� объекты. Трое, раунд начался. Нажал там «Задел». кишка сюда кишки мидик да, они все на, на входе мидик они все втроем там инженер тоже входе сейчас резко сбили. Очень много все <свист> а там. Идет там по на наверху, наверху еще. Ихантер идет. И еще внизу под тобой. Или если такое? Во, не бой Пускай <свист> Мы проиграли раунд. <смех> Нормально, Хантер раздал. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. На да двоечку ждем. Да не лезем с ним, все. Весь крест. Сынка. Где? Дивизион инженеров. выпрыгнул, обходка В тупике, да? в тупике Алхимик, где, нашел Квадрат идут, квадрат Тупик чувак Дай на пункт, дайте аптечку на желтом немцы мы обезвредили бомбу раунд за нами защитите стратегические ответы я вообще раунд. наверное забыли что такое балкон раунд начался химик, ты же вроде бы спать уходил да? Yeah. Ты? Нет. Yeah. Синий контейнер. Полный крест. Катан везать хочет. <свист> Топики <свист> <свист> <свист> убиты. Команда противника разбита. <свист> <свист> Миссия выполнена. Охереть. Одному <свист> мне 5 -5. походу.